статус-бот «Как вывести деньги». Приветствую, на связи Остам Бондаренко. Сейчас у меня подошло время, накопилось на боте 5318, но 2918 на балансе, потому что я уже прокупал площадку за 1600. Можно было сюда приплюсовать неплохо, за первый день заработано. И давайте посмотрим, как выводятся деньги. То есть я сейчас не буду за 3206 матрицу покупать, я выведу деньги, а уже в следующий раз, когда заработаю, тогда, соответственно, уже прокуплю следующую матрицу, активирую. Итак, давайте перейдем к выводу денег. Здесь есть кнопочка «Вывести деньги». Тестируем вывод. Видите сумму вывода в рублях. Примите во внимание, что на ваш счет будет разъяснена сумма за вычетом комиссии 10%. Ничего страшного. 2,918. Ну и давайте я напишу 2,918 полностью. Если не ошибаюсь, ребята говорили, что у них вообще от 2 рублей вывод отсюда. Итак, я написал 2,918. Нажимаю. Отправить сообщение. А вы успешно вывели 2918. Интересно. Сейчас активируем кошелек Pair. Далее. 2730. Давайте перейдем в историю. Ну да, моментально. 2626 вышло, да? То есть вышли 10% они свои и деньги уже у меня на паэр кошельке. Ну что могу сказать? Отлично, моментально выводятся деньги. Более 15 тысяч рублей на статус боти, пока я спал. Приветствую, друзья! На связи Оста Бондаренко. Если вас заинтересовало, как у меня получилось это сделать, ну, вернее, не у меня даже, как вообще так получилось, что произошло такое предновогоднее чудо, я лег спать, проснулся, у меня плюс 15 тысяч рублей на статус боте, где вход, повторяю, всего 100 рублей. Если интересно, смотрите это видео дальше, я сейчас покажу и расскажу. Дело в том, что когда я вошел в этот бот, я записал видео, что вхожу в него, попробую и выложил это видео на YouTube. И также выложил потом еще видео через часа два, когда увидел, что у меня на боте уже буквально там две с лишним, почти три тысячи рублей пришло. Вот здесь я даже видео 2.918. Мне это понравилось, я записал второе видео, выложил и пообещал воронку партнерам, кто пойдет ко мне в мою команду. Стал делать воронку. На это у меня ушло почти двое суток. Я не спал, решил, что не лягу спать Пока не сделаю, я ее сделал Назначил вчера вебинар, этот вебинар провел У меня опять заглючила рассылка Пришло всего там 18 человек 19 на вебинар, из них половина уже были Зарегистрированы в боте, но я провел Вебинар, показал какую воронку сделал Показал на чем, как именно И как тут зарабатывать да? И соответственно раздал эту вороночку Сделал рассылку, что воронка готова И лег спать, потому что уже валил ног. Спать я лег, наверное, часов в 6 вечера Или так, начало седьмого, просто очень устал, 200 так не спал Проснулся я в 5 часов утра Заглянул на почту Когда я ложился спать В боте у меня было 4 с небольшим Потому что я показывал как вывожу деньги Уже два раза выводил Ну в общем остаток такой был Я лег спать Проснулся Проверил почту Зашел в бота У меня 19 766 рублей Я сначала не поверил и пролистал. И начал листать вверх. Вот я листаю, листаю, листаю, листаю, листаю, листаю. То есть это вот 22, я это ночь, да? Вот это 12 часов. Вот листаю, листаю, листаю, листаю, листаю, листаю, листаю. Вот это все идет. Листаю, листаю, листаю, листаю, листаю. Вот это все идут, люди. Люди идут, начисляют бонусы всякие, регистрация идут. Вот я листаю, я до сих пор листаю. Смотрите, я ничего. Вот, 21 декабря листаю, листаю, листаю. И когда же там придет эта выплата, которую я смотрел на вебинаре, что вот у меня э, я в кошелек заглядывал. Вот он, кошелек. 4266 рублей. То есть вот я последний раз заглядывал в кошелек. Было 4266 рублей. Это в конце вебинара. На вебинаре там было чуть меньше. Вот регистрации там вниз как с вебинара было. И регистрации там буквально 2-3 вот раз. Там 2. И то две матрицы человек купил. Два чека от регистрации с вебинара было отчисление. Все, я лег спать, 4266 рублей. И вот что произошло, когда я проснулся. Я уже просто сейчас покупал себе еще долю. Давайте пролистать. Вот у меня сейчас 16 16,566. Я зашел, купил шестую матрицу из 6 за 3200. И сейчас у меня на балансе 16,566 рублей. То есть вот так работает данный бот. Мы пассивно со структуры заработано 1572 рубля. И активно мой заработано. Вот вообще всего 25384 рубля. То есть сейчас осталось 16 тысяч. Я покупал уже вплоть до 6 площадки и выводил деньги на свои расходы. То есть фактически 9 тысяч я вывел, вы видите. Выводится все моментально. Нажал, прилетело все тебе на Power. Если вам интересно узнать подробнее про этого бота, если не знаете, то ниже вы найдете форму подписки, куда вы должны вписать свой электронный почту вводите свою электронную почту подписывайтесь подтверждайте подписку и получите на свою электронную почту подробные уроки что это за бот как он работает его маркетинг я прям видео покажу как я в нем регистрируюсь как я в нем покупаю активирую площадки там оплата идет с пайер кошелька будет уроки как зарегистрировать power кошелек и все необходимые инструкции то есть давайте я вот полистаю будут ссылочки pdf с маркетингом видеообзор от меня от партнеров Регистрация в Pair кошельке. Как активировать площадки по шагам. Прямо я показываю, как я это делаю. Маркетинг. Показываю, как в первую часу переливы и заработок. 2 с лишним тысячи у меня было. Ну и соответственно, вы получите... Саму автовороночку Вот такая красивая коробка Телеграм-бот для заработка инвестирования Это готовый комплект для набора подписчиков и партнеров И под себя настроите точно такую же систему После запуска именно этой системы Произошло то, что я вам показал После запуска вороночки я лег спать Вечером ее запустил, утром проснулся У меня плюс еще 15 тысяч рублей за ночь Если вам все это интересно, прямо сейчас Ниже под видео заполняйте форму подписки И получаете все инструкции Как вам правильно войти в бота Что это такое, что за бот, как он работает И также получайте уроки по настройке. Готовые автовороночки уже под вас. То есть для вас все готово. работающий проверенный готовый инструмент в виде бота, который будет вам зарабатывать, и все инструкции по нему, и готовый работающий инструмент в виде привлечения подписчиков и партнеров, обучения их и построения вашей команды, где вы будете зарабатывать. Скажу в двух словах: что в боте идут переливы сверху, есть переливы снизу, поэтому вы будете зарабатывать от работы вышестоящих, и также вы будете зарабатывать от работы ниже стоящих партнеров и зарабатывать от своей работы. Если все, что я сказал, вам интересно, вы уже знаете, что сделать, то то есть под этим видео заполнить свою электронную почту, нажать кнопочку, потом к вам придет письмо на почту, перейдете в него, кликните на ссылке подтверждения подписки и в следующем письме вы получите уже все инструкции. И также вы будете сразу после клика по ссылке переадресованы на страничку с бесплатными обучающими уроками для моих партнеров. Действуйте, только действия приводят к результату. Если вы тоже хотите, чтобы с вами происходили такие чудеса, как сегодня это произошло со мной, за одну ночь на кошельке появилось чудесным образом более 15 тысяч рублей, забирайте бесплатно всю информацию за подписку и настраивайте свою автоматическую систему дохода.